всем здравствуйте представляю вашему вниманию знаменитую персону которую вы все хорошо знаете мистер гордон и сегодня я расскажу как этот жулик разбогател, и его состояние давно перевалило за десятки миллионов долларов. Краткая характеристика. Дмитрий Ильич Гордон родился 21 октября 1967 года в Киеве в еврейской семье. Дмитрий был единственный ребенок в семье. Естественно, родители его баловали различными леденцами и шоколадками советский и украинский журналист ведущий программы в гостях у дмитрия гордона с 96 -го года главный редактор газеты бульвар гордона 95 2019 год основатель интернет издания гордон обладатель двух золотых кнопок YouTube, депутат Киевского городского совета 2014-2016 год. Итак, мальчик хорошо учился в школе, был достаточно одаренный, но имел несколько пороков. Как рассказывают его одноклассники, занимался мелким мошенничеством и очень любил деньги. Наш мистер Гордон нажил непосильным трудом. 4 элитных земельных участка общей площадью около 20,5 гектаров, дом площадью 1549 квадратных метров, 14 квартир общей площадью почти 2600 квадратных метров, 9 других объектов недвижимости общей площадью 4368 квадратных метров. И также у семьи Дмитрия Гордона было еще 7 квартиренок ну, площадью небольшой, 677 квадратных метров. И, наконец, квартира Дмитрия Гордона за миллиард рублей с видом на Кремль. Возле нее находится знаменитый магазин ГУМ и Красная площадь. И эта квартирка активно сдается в данный момент за 1 миллион рублей в месяц. Конечно же, Гордон оформил ее на свою горячо любимую тещу. Что же он, дурак, что ли, на себя в Москве квартиру записывать? Гордон все просчитал. Квартира 230 квадратных метров. А как же мог журналист так разбогатеть? Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион. Все современные крупные состояния нажиты нечестным путем. Джон Рокфеллер. В 1995 году Дмитрий создал собственное здание «Бульвар». Это было действительно настоящее желтое бульварное чтиво со звездами и очень откровенными интервью, скандалами, разоблачениями и околонаучной разной никчемной писаниной. А до этого он работал в газете «Вечерний Киев» до 1992 года, затем перешел в «Киевские ведомости», а после этого во «Всеукраинские ведомости». Но откуда у рядового вроде бы журналиста так деньги в середине 90-х? Открыл свое издательство. На это требуются немалые деньги, учитывая, что в начале 90-х этот уважаемый в кавычках господин... Был обычным рядовым журналистом и писал статейки. За них, как вы знаете, большие миллионы не платят. Как утверждает мистер Гордон, он сколотил свое состояние, покупая в центре Киева в начале 90-х у евреев квартиры, которые массово бежали за счастливой и сытой жизнью в солнечный Израиль. Покупал, как он говорит, у них по дешевке, по тысячи долларов. А потом, когда они подорожали, стал сдавать как рантье. Какая прелесть. Я хорошо, ребята, помню цены даже в 90-м году, когда однушка в Симферополе стоила в хрущевке 5 тысяч долларов. Это даже еще не центр города. Так как же он по дешевке-то скупал квартиры? Это все равно не холодные пирожки по бросовым ценам. Первый миллион я не скажу никому, как я заработал. Оказывается, Гордон. Был связан с черными маклерами и риэлторами. Схема была очень проста и отточена. Находили спившихся людей. В 1991 году, после развала Советского Союза и перестройки, таких были ребята тысячи. У многих несчастных за трудовые заслуги были очень приличные квартиры в центре Киева. Наливали им водочки с подмешанным психотропным препаратом. давали закусить малосольным огурчиком и те ставили свою подпись. А утром уже просыпались бомжами на улице. Конечно же, сам мистер Гордон не наливал водочку, были на это другие специально обученные люди. Но руководил всей схемой именно он, так как очень любил красивых женщин, а на них нужны очень большие деньги. Его лакомые кусочки были коммуналки в центре славного города Киев, отжимая комнаты у несчастных людей, которые спились, которые не смогли перестроиться на капиталистические рельсы. Делал перепланировку. И коммуналка превращалась в роскошные многоквадратные апартаменты. На награбленные денежки уже в девяносто м тогда он и открыл свою газетенку под названием «Бульвар». Это была обычная желтая пресса. Народу эта газетенка, естественно, нравилась. Они ее охотно покупали в ларьках у придорожных торговцев. И, почитывая эту желтую прессу, они тем самым отвлекались от своих житейских неустроенных проблем, а Гордон качал свое лаве. После этого Дмитрий Гордон был фактическим монополистом в области раскрутки экстрасенсов и даже создал центр нетрадиционной медицины под названием «Доля», куда стекались целители со всей страны. Коллектив ведунов и Гадала гастролировал ребята не только по Украине, но и по ближнему и дальнему зарубежи, в том числе и по России. А Гордона периодически атаковали исками и жалобами, в которых называли целителей аферистами. Критическая масса обращений в суды наступила в далеком 2012 году. И тогда Гордону тогда пришлось закрыть и перезапустить свой денежный бизнес. А тем людям, которые обвиняют меня в рекламе средств, разрешенных Министерством здравоохранения, я хочу сказать – поцелуйте меня в жопу. Дмитрий Гордон. Параллельно Димусик продавал целебные, по его заявлению, золотые пирамидки активно рекламируя их на своем медиапространстве. Вы можете себе представить, обычные пирамидки он рекламировал на всех своих каналах, потому что у него была куча передач, он продвигал свой рекламный бизнес. И вот эти вот пирамидки он одевал на голову и сам излечивался от всех своих болезней. Ну-ка, что у нас сегодня по телеку? Охренеть можно. Вот это да. Что такое не вот это пирамида. Мне она помогает, я ее люблю. Вот это Перед камеру, да. камеру Гордон продолжает нахваливать пирамиду. впевнены, она эффективнейшая за пигулки. Моя задача в данном случае сделать так, чтобы вы, если вам будет плохо, вместо того, чтобы пользоваться неизвестно чем, пользовались пирамидой, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. Боже, какой типаж! Браво, браво! Срочно записываю телефон. 2 2 2 2 -0 -3 -0 -3 4 Целительные пирамидки золотые от Дмитрия Гордона избавят меня от всех моих болезней. Он имел даже официальное разрешение Минздрава Украины, естественно, полученное за крупную взятку. Конечно, никакими лечебными свойствами этот кусок меди не обладал, и тысяча людей, поверившим главарю шайки шарлатанов и так называемых целителей в кавычках, умерла от болезней, которые, естественно, эта его золотая пирамидка не лечила. У этого человека руки по локоть в крови. Пусть, конечно, косвенно, но это факт. А Вы знаете, что Гордон является ярым русофобом. Вы это не знаете? Вы это хорошо, прекрасно знаете. Неужели он им родился? Как выяснилось, почему же он им стал? А когда массово стали умирать люди от болезней, доверившись его шайке шарлатанов-народных целителей, им заинтересовалась ФСБ России и завело на него уголовное дело. И по этой версии именно Гордона тогда и переклинило. Я мог потратить на интервью 25 тысяч долларов Дмитрий Гордон. Гордон мог снять шикарнейший номер дорогостоящего отеля в центре Москвы, где отдыхали вип-персоны, такие как Трамп, Майкл Джексон, и снять там интервью. Деньги на это дело не жалел. Он любил славу, любил свое дорогостоящее хобби – брать интервью. И этих интервью у него, как ни у кого другого, этим он и гордится. Сколько грязи лысая гадалка вылила на Россию с тех пор, ребята. Сволочи вы, сволочи, пришли в ослабленную страну, в братскую. Как вы ее называли? Запрали то, что плохо лежало. Еще теперь и глумитесь. Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле встал. И Донбасс вместе с ним. В данный момент, естественно, судя по его видео, не видно, что этот патриот находится на Украине. Все возле стрёмной какой-то занавески. Человек, имеющий столько денег и работающий в шоу-бизнесе, мог бы в своей квартире иметь хорошую студию с ультрасовременным освещением и аппаратурой, иметь профессиональных монтажистов и Операторов, а не снимать на телефон и дешевую кольцевую лампу, которая ему просто пересветила все лицо. Сейчас на Украине все патриоты в кавычках вещают из своих благоустроенных квартиренок и особняков за границей заранее купленных. Как говорится, соломку подстелили. Хотя кастрюли и упоротые не верят, что их кумиры так поступили подло. Чувствовали, видимо, свой конец эти ребятки. Дурят народ, используют различные хромаки, а кто не знает, когда за вашей спиной находится зеленый экран. Специальная программа убирает задний фон и может подставить абсолютно вас в любую точку земного шара. В данный момент я могу находиться прямо в Техасе и дурить своих зрителей. Мы находимся в Киеве, а как может быть еще иначе? История повторяется. Главное следственное управление СК расследует в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона дело по статье 207.3 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации. Лысая гадалка должна ответить за свои злодеяния перед людьми. Однако эту гидру будет непросто достать из Испании. Именно где он и пребывает со своей молодой женушкой, попивая красное венцо, по 500 евриков за бутылку и закусывая устрицами, от которых, как сказал Дмитрий Гордон, его уже давно тошнит. Много, ребята, мы еще не знаем про этого человека, но скоро, я надеюсь, мы узнаем и всплывут еще более пикантные подробности его жизни. Как только такие мудряются так хорошо устроиться и жить гламурной, сытой жизнью. Слава, деньги, девушки модельной внешности, дорогие автомобили, шикарные квартиры и особняки, спать до 12 часов дня и жил бы тихо и спокойно мистер Гордон, но нет, ему было видимо очень скучно. Хотелось адреналинчику, перчику. Вот и допрыгался ты, создатель золотых пирамид. скоро за тобой придут, и ты за все ответишь.